Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Кесарь. В настоящее время вашему вниманию представлен кинепатографический игрофильм, события которого разворачиваются вокруг начала сокрушительного для Руси татаро-монгольского нашествия, а конкретно его предтечи битвы на Калке. Перед началом фильма рекомендуем внимательно просмотреть документальную аннотацию к нему. В целях избежания неправильной трактовки перевода аннотация будет озвучиваться на английском языке с субтитрами на русском. Итак, не смею вас более задерживать. Приятного просмотра army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader, Genghis Khan, proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the east, the Mongols turned their attention to the west where they would come face-to-face -face with some of the greatest armies of Medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally meet their match? By 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia. Generating vast amounts of tribute from those they conquered, the West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals Jebe and Subutai to attack Europe. With an army of 20,000, Jebe and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within two years, they had the prosperous Rus territories in their sights, but in their way was a Rus army of over 40,000 men. Outnumbered, Jebay and Subatai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For eight days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach. Then, Jebe and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River... ...and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics... ...the feigned retreat. На военном совете Субедей и Джебе решали, как вести битву с превосходящим их числом, объединенным войском русичей. Джебе, Субедей. Войска русичей поистине велико. Лобовая атака не даст нужного результата. Нам необходимо пойти на хитрость. Субедей. Брат, мне кажется, ты недооцениваешь силу монгольского копья. Скорость монгольской стрелы. Мы разобьем русичей там, где их встретим. Субедей. Не забывай заветы наших предков. Как гласит известная поговорка нашего хана: отступай, возвращаясь, атакуй, затем снова отступай и снова атакуй. Мы заманим войска русичей в ловушку, после чего, когда они уверуют свою легкую победу, возьмем их в клещи и разобьем. Субодей. Выбирай место правильно, брат. От этого зависит наш успех и наша добыча. The Mongols charged across the European plains with the fatigued Rus' army in close pursuit. The Rus had fallen for the Mongol tactic of the feigned retreat and unknowingly followed them into peril. the Mongol general sprung his trap on the enemy scouts. With the Rus scouts cut down, General Subutai crossed the Kalka River. Here, he would stage a full-scale ambush on the vast Rus army. Tsubutai directed his warriors to split up, and lie in wait for the enemy. <laughs> For Subutai's strategy to be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit. He sent his most fearsome Mangadai horse archers to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. Субидей применил военную хитрость, расположив основные войска в прямом взоре врага, на отдельном берегу реки Калка. Конные же резервы из тяжеловооруженных всадников он направил в засаду. В дальнейшем Субидей в составе конных застрельщиков подступил к войску врага. Обстрели его и тем самым ослабляя. Русичи, почувствовав, что монголы отступают, уверовали в свою победу и приступили к преследованию врага. Но все это был хитро спланированный план монголов, необходимый для того, чтобы ввести войска русичи в заблуждение. Как только русичи подступили на расстояние обстрела из лука, Монголы открыли шквальный огонь из своих сложносоставных луков. Русичи понесли первые ощутимые потери. Назад дороги уже не было. В то время, когда войско русичи приблизилось для кинжальной атаки, монголы выдвинули из своих резервов тяжеловооруженную конницу и взяли войско русичей в клещи. Итогом данной битвы является полный разгром. Войска Русича. Битва на Калке стала переломным моментом в истории Руси. Она не только значительно ослабила силы русских княжеств, но и посеяла на Руси панику и неуверенность. Не случайно летописцы все чаще отмечают загадочные явления природы, считая их знамениями будущих несчастий. В памяти русского народа битва на Калке осталась как трагическое событие, после которого русская земля сидит невеселая. Народный эпос именно с ней связывал гибель русских богатырей, отдавших жизнь за Родину.